Друзья, приветствую вас на своем канале Гриндаггер ТВ. Это КСГО, я веду прямую трансляцию. Подпишись на мой канал и группу ВКонтакте. Давайте вместе наберем 5000 лайков под этот видос и оставим комментарии. Погнали катать. Так, у нас будет режим напарники, обычный бой на смерть. Сейчас я напишу другу Ахмеду. Он был у меня на моем канале при стриме. Спасибо ему большое, то, что он помог мне разобраться в КС, потому что я недавно стримлю, много чего не знаю. И мы сейчас ему напишем, что он скажет, будет он вообще катать, не будет. Надеюсь, он не отошел, с нами находится... Так, приглашаем, чувак, у тебя в обычный соревновательный режим. Пока не получится, я дико извиняюсь, что так получается, потому что ну я сам не знал, что так получится. Маленькое звание у меня. Не можем мы, в принципе, вкатать, вкатать, скажем так, вкатать. Покатать, короче, кс -очку. Потом я покажу вам, какое мне звание. Хотя вы уже видели. А сейчас без тренировки, без всякой поддержки, кто еще не зашел на мой канал, посмотри мои новые видосы, я смонтировал с музыкой. Я думаю, вы оцените, поставите лайк, прокомментируйте. И будет очень много новых видосов, я сейчас буду монтировать старое видео и выложу на свой канал. Подпишись, бро, на мой канал и группу ВКонтакте, я буду очень тебе благодарен. А сейчас погнали катать кейс-гоу так парни выиграли сейчас чуть, -чуть звук убавлю потому что не в наушниках очень очень слышно пацаны красавчики так что-то я не вижу Тут где ментов я тут так о здорово здорово ч так да, потихонечку ты сам как, как учеба нормально <звы> это самое главное <звы> ляха-муха. <звы> У меня тут настройки, блин, заменились. ай яй яй яй яй яй яй Блин, ненавижу, на настройки меняют Друг, блин, играл, поменял настройки под себя И вообще не айс Трига, блин, колесико Гранаты непонятно где Так, ладно Больше позитива Так, погнали Пацаны, всем привет! Ой -ой, ой ой ой я не видел чувака ладно прости братан я думал ты меня простишь я не специально так на семерку ой ой ой -ох -ох -ох. ни хрена себе на ч тут нажимать блять извиняюсь какого хера блять менять настройки Так, огонь, огонь, использовать оружие бросить. Ладно. Пиздец. Спасибо за помощь. Пацаны, а как можно имя поменять? Папа просто стреляет видов всеми поменять или где ну, да, да. А, там короче нужно настройки залезть блин я тебе скрин скинул но сейчас не могу получается заходи в профиль на свой steam, да? да да да в steam и там внизу короче будет типа ромашки нажимаешь на эту ромашку вроде как с правой стороны и заходишь короче редактировать а -а -а. Все, да не за что парни вы в прямом эфире Убили. Обойдем, ну нафиг. Мы уже брохнули кого-то даже двоих. Ух ты. Мамочка. Нифига себе. Так, я тут, наверное, посижу. Красавчики. Блин, ни одного не убил вообще. Ни одного. Так, возьмем вот это. Я, yeah, чувак. Кап, вот офигели.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 Надо короче граффити нанести 5 штук. опа Держи, братан. начали бы. Пошел. Моя, блин, невнимательность. Надо было осмотреться. it is Возьмем мы пушечку вот эту, аук или как правильно, я точно не знаю, но она нормальная такая пушечка. Впереди Я там зовут, Чуть попозже, тогда заходи покатай Окей ah, yes, yes, yes. okay. okay. Это писец <звучит> Так, пятешочка девушка Да, да ничего. Да не пацан нормально, так нормально сыграл. Punk закончились. но ну, это радует хоть троих положил выждал пока я вылезу блин козел так что там у меня ух ты нифига себе 10 7 нормально Шот. Блин. Ни хрена себе, блядь. О, красава. Блядь, это как... Ласара. Да ладно, со всеми бывает, что ты... тут начинается опять и на а, скорее всего на башку пойдут о нет я ошибаюсь Не хер, а там их Давайте, пацаны, шанс дадим последний раз. Мне сейчас окружать по-любому. Да, кто меня захуявил? А, да я не, я не знал, что там будет, и просто там никого из наших не было, я пошел проверить. Нормально проверил. Я же охуел со Сейчас двое еще выйдут. Только сука условно. Короче, все пизда. Бля. Нормально все будет. Сука. Нихера себе. Сейчас. А... Сейчас Слепа, слепа. на да, слепых бы затащил как-то так пацаны получилось ставим лайки и комментируем под видосиком и подписываемся конечно же первоначально топтыга блин да почему топтыга сразу елки-палки охренел ну ладно прям в башню ну писец так дайте хоть одного запиздячить бро держи 18 хп, чувак. херели совсем. О, -о, о Братан, спасибо. Спас вообще жестко. Мы его сейчас вынесли, блин. чего ну, ладно О, нормально нормально так возьмем вот это вот это вот это нормально я раскатал. да не говори Я заныкался. Ебать. Не увидел, блин. English, please. Новый English, please. Хуй тебе, бля. Нормально. Пацаны, новый пипец, вообще. Так-так-так, бомба у нас там, получается... Эти граффити если у меня другая граффити совсем Wait. Катя, привет. Я тебе тоже на канал зайду. Подпишись, если тебе трудно. О, блин, а блин. Ничего, и у нас тут праздник на нашем районе, скажем так мы их натянем. что-то я вообще расслабился, блин. I didn't, I didn't ну это пиздец, пацаны, ну реально пиздец. Анатолий, будет со сняты, блядь. Ну не совсем, но, блядь, похоже. Сука, она коллаж или хватило. Блям-блям. Спикать на вырвемся. гоните? да ну нахер ты да, это блять как я в упор просто стреляю ему вообще похеру пиздец в упор стреляю ему вообще до пизды да это вот Будто, блядь, щиты поставили. А я щиты, да, на такую хуйню? Да хер его знает. Я лично не занимаюсь такой херню. Читы шляха. Согласен. Ну, это пиздец, как будто кто-то на картол, блядь, чтобы я вообще нихуя не, не выигрывал. Пиздец мы подавали. Мне далеко есть за то, что я пришел под конец, мне повезло. Возможно. Вот да, у меня прям моральная поддержка. Ну как же без этого, блин? Надо выиграть, выиграть за зайдем. Ладно, блядь, Откуда ты, сука, выстрелился? Ну, вы видели, да, что было, блин? Сука. Ну, тебе пизда сейчас будет, нахуй, ты мне выписал. двадцать ЧП, блять, оставили гандоны Ах, ты сука Да ты сука не Что игра очень ребят но ну, какого хрена Скиньте, блядь им. Да я нет, не буду. А? Я говорю, пиздец, нахуй четыре человека против одного. баный, сука, Касбирский! Ебать! Тут типа, блин, ребят, вообще, с меда бегают. Чекают, ребята? Хрена на 5 метров. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, я говорю хоть минимум пять человек на, на митке. Да слышу, я слышу. Они все на Б получается. Вообще размоттали. as well. Ну вот на пиздах. Один в коробке. Ну да, что-то в этом время просто посмотрите. А хитрая жопа, я а? ну, пипец. Да. Нормально. Ребят, дропнуть, если мне выпадет очередь. Кому не жалко? Не, у меня бабок нет, я б дропнул. Я, yeah, я, yeah, спасибо. Сорян Ебучий блять снайпер, сука в жопу тебе засунул это юбаное ВП. Ну слушай тут один вариант, просто рашить Думаешь? Да. Ну давайте разб. Садитесь. Всё равно пойду до сорта Тащи, печалька блин ну, это хотя бы стоит ну да главное затянуть сейчас Что, бомба а, это... Так я же говорю, пускай кто-нибудь останется, уже бомбу забрали. Нету Блядь, Они на шорт идут. На виду есть. На виду есть там. Есть. Там до хера. Ну бомба лежит прямо возле вас. затащил пацаны ну хоть двоих затащил Парни кто подскажет как граффити делать короче с новой миссии которая вот появилась я просто обычные граффити ставлю она ни хрена короче не появляется не бавляется опять таки остается на nice. я nice? Это блять? Это что было? Миссии новые. Я просто ни хрена не понял, короче. Как мне граффити делать с новыми миссиями? Нажимай, короче, на этот... Ну-ну, чтобы граффити сделать. Граффити обычно делается, а вот как бы не появляется. Нажимаешь на граффити или нажимаешь на правую кнопку мыши и выбираешь новый граффити. А -а -а, понял. Сначала на Т, правая кнопка мыши. Понял, спасибо. На Т, да. А и короче колесиками вертеть. <музыка> да один хрен проиграли все уже. <музыка> не хера не успел. Так, на Т. Чё-то пацаны стормозил, граффити смотрел, как выбирать, извиняюсь. Сейчас затащим. А кто мне ты? Пацаны, посмотрите на карту, блять, я не заметил его. Сразу двоих положил. 4 хп это вообще жесть ты еще будешь наше играть? да конечно зайду я же еще стримлю кого зайдешь? да ну а давай вдвоем покатаем -мо, разомнемся ну их нахрен Если ты, конечно, не против, не надо размяться по-любому, блин. Не... Давай еще покатаем. Окей. Чё ещё? Давай, давай ещё. Слышь, беда блять. И пало застройка. Тут кто-то умерись. Слышь, братан, один базар, дестроится, люди нормальная игра, забудь да, а хуйню не все. Веди себя нормально. Муха, муха! Ты про кого? Забегайся, забегайся. Не на бэ, тут там толкой сдают, блядя. как дал, я Сколько снял хоть? Да не успел. Охренеть! О, меня Бля, у меня такая же хрень. Нихера себе. Так вот менты, минты, минты. вообще печалька. по шансе Вот так Ох, ни хрена тебе. Да ну нахер это. Мудака. У это пад ребята. Писец вообще. Ай-яй-яй. Есть? Есть память? Да, там один человек. Видел, как я наведал, прострелил. Видимо, идем. подошел нахуй убил тебе хотя бы повезло у меня вообще просто такая хрень я, типа проходил на удай меня убили добываете да меня постоянно а -а -а. такая а -а -а. херня а -а -а. особенно СВП, блять они любят убивать ну ну вот. я папа думаю не херачить, поздравить или сказать не гони. Нет. Ты ну да, еще рано, конечно, папа, становиться надо закончить чучо да тебе. Всего, 17, ты ну да. раз не убили а кто бы да <звук> там такой 1 одна Б походу <звук> о нормально зашел здорово пацаны наверно так они на ш -ш шорт идут все полностью на шарту! блять. Если можете меня пропустить, я сделаю я Да мать, мать, Блядь, это как? Ладно, выйти вместе, братан, мне тоже надо поставить. I'm going Да-да-да. Я там много тяпто скачал из мастерства. Хорошо, давай, конечно, да. поиграем. А чё за кадр? Там соревновать. Там соревнования. О, нормально. Как раз надо размяться по-любому. По Я просто зашёл, вообще не разминался. Там не надо стрелять. Там надо бегать. А, бегать? Прикольно. Смертельная горка. Нифига себе. Пойти по лапу или ходить до тих Ну сейчас доиграем. Писят. Я кидаю. как ну, нельзя, легко давай. А то скучно станет. Блядь. Ну как-то так играем. Вообще, еще <сорок> давайте еще, да давайте, чё, я не против. Блин. <сорок> Блин, я чет не посмотрел, за кого ты зайдёшь. <сорок> <сорок> да нет, конечно. Так они походу сюда пойдут по любому хрена там мясо прямо прям раз, останавливается, а потом не впустает. Ты про граффити? Да не, меня как-то это нормальная ведюха, все сдвелись. Мне кажется, что нет, А чё за ведюха я прослушал? 1070 А, нормально По-моему, 6 гигов, да, у неё? Да, чё так? Вот, подожди, стоил Ну, 8. 8 гигов вроде там Ебать Да я уже и тестил её на минималку ставлю а чё, а чё у тебя лаги, да, идут? Ну да, это же 4 oh. минуты Просто, знаешь, коп Картинка застыла. Потом раз а -а, опускать картинку, а ты уже в другом месте. Знаешь, в чем проблема? Это скорее всего у тебя драйвера обнови. Драйвер. А, у меня точно так же. У меня новый комп. Драйвера обнови, из-за этого просто можешь это да, и перезагрузи. А, а, слушай. Ну через Nvidia, э -э, то есть на официальный сайт заходишь, скачиваешь драйвера, и обновляешь и перезагружаешь комп. У меня У -у -у. такая же хрень была, короче, обновил, все ровно встало. А, понял, понял. Попробуем, спасибо. Да не за что 1070. Ну, в принципе, 10.70. 70 видюха нормальная. Мне кажется, конечно, не 1070, а 750 Ti, но она соответствует с этой же видюхой, только на 4 гига меньше, но ничего не лагает, не тормозит. А где она? Как-то так получилось. Блять, зашел в гости. Нет. сдать тебе ну ты урод блять. ты меня кинул битую хунюшку одну же ды чуть но я знал что это не ты <laughs> блять 3 хп осталось он еще меня до добил пидорас я вообще опять, Понял, кто меня кинул. Писец вообще. Три-два, ну если сера... А А ну еще два, двоих, короче, надо захреначить. два. Я что Чего говоришь? Я думал, что мы проиграли. Мы проиграли, а вы выиграли. Потерный Я от прицела бы тоже захуярил бы, если бы у меня было ВП была. была. О, -о, О, нормально. Так, что мы возьмем? Здесь надеюсь, мне не запиздят сейчас Блядь Да замахали вы волки какие простые хоть одного ты видел как он меня захреначил знаю, как а как он так стрелял он стрелял вообще не, не в меня а в пол куда-то это а как блять можно убить человека рандом рандом научишь меня а -а -а это жестко я охренел О походу мы проиграли так надо короче мне последний граффити поставить. Не да еще шляпу вот эту, блядь. C'est Получается, да? Ночь за за лямку штанычки. Так, ты так выразился образно. их стороны другое если конечно там врагов не будет то это мало вероятно охренеть Блёдь, зебучий. дайте мне уже погибаной графике поставить на пусти говна блять! успел спасибо за катку подписывайся на мой канал группу вконтакте хочу попросить вас давайте наберем 5000 лайков на этот видос или на группу вконтакте или на канал сами решите лайк точки подписка и комментарии до новых встреч увидимся